Привет, с вами Керхер, Центр на Пролетарской. Сегодня расскажу вам про распаковку К5 Компакт. Погнали! Итак, приступим. Распакуем его. Так, в комплект входит телескопическая ручка, шланг высокого давления 8 метров, Инструкция, также есть на русском языке, пистолет высокого давления, фреза, струйная и грязевая. Ну и сам аппарат. И мини-мойка к компакт. Расскажу немного подробнее про нее. 145 бар давления. Довольно таки уверен аппарат 500 литров в час. У него водяное охлаждение и у него есть функция самозабора воды. Все, что нужно в этом аппарате есть. Вы спокойно сможете помыть и машину, и дом, фасад, дорожки какие-то, также ковры. Ну и сейчас расскажем вам про один, про один сюрприз. Вот такая насадка идет в комплекте в подарок вам к мойке. Но это еще не все. Вот такие очки идут тоже в комплекте. И еще, при покупке у нас вы получаете 300 бонусов, которые вы можете потратить на следующие покупки. Так что приходите к нам, покупайте и будьте счастливы. Всего доброго!